okay you want anything you want anything okay very big very big much okay we understand why we can't buy in the custom in the airport no buy Only for us. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, Спускаются туда к ней. А он мост через реку квай, ну, да, которому вчера. Стижки. Гребу Никулину. Ты говоришь, давай свои стишки. Наверное, нету среди них любимых, таких, чтоб вырывались за флажки.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 Аппел! Аппел! Аппел! Аппел! Аппел! Аппел! Аппел! Аппел! Аппел! Не хочет выходить сюда? Я не могу там малышки, которые болеют. Тут еще вот сейчас транслируется, да? Да, да, да. Тут, тут, тут, Сейчас как у нас. Куда мы так лезем глубоко-то? Ай, ты тоже, ай, туда, тоже, ай, ты Ну что, там выскочено? Ой, он брызгий еще Есть! Попадание! А вы и наш брызгает он впереди, а этот сзади нас брызгает. Что а творят? <свят> Им не досталось. Как война полностью Ага. Вчера купали, сегодня купали. Ой, как выходит, с какими-то С утра на слонах, да, вечером плов приходит. Ой, как он ноги ставит, то на этом склоне. Удивительный, да? Ага, он уже весь склон скользкий. Ничего. А тут маленький не хочет выходить из воды. Угу, Может, температура действительно сидит там. -то. Загоняет ее сюда в воде. Потому что нашел шоу не пошел, на работу не вышел. Игорь! Ну в пока Ого, да, такой. Превышение еще еще вверх, такое, конечно. да, еще наверх, он тут подниматься.